Привет! Знаю, что ты заходишь ко мне в гости, я жду, когда ты зайдешь, потому что знаю даже, что ты хочешь узнать по многочисленным просьбам. Конечно же, я делаю расклады для тебя, дорогой мужчина, и конечно же, я знаю, что ты хочешь узнать, а как у вас будет дальше с ней ну что ж готова сегодня посмотреть на картах ленорман чего ждать дальше я знаю что тебе сложно решиться на какие-то поступки кому-то сложно сделать какой-то выбор возможно кому-то сложно признаться кому-то тяжело в принципе, даже поговорить на какие-то темы конфликтные, да. Здесь могут быть разные поводы, да, сделать этот расклад. Но основная тема звучит так: что же дальше, да? И смотрим мы как бы на позицию ее отношения к тебе. Ну что ж, давай, не робей. Я уже тасую карты, а ты можешь расслабиться, представить ее, представить что-то сладостное в ваших отношениях, чтобы еще больше войти в этот канал. И сейчас карты расскажут, расскажут а что же будет дальше. Это будет экспресс-расклад, тоже авторский, как обычно, на моем канале. Ну что ж. Я думаю, это уже готов, судя по тому, как легко тасуются карты. Выкладываю. Основная карта. Что у нас под сердечком? Основы. Что уходит? Что придет? Итог. На обороте. Карта чувств. Как ты понимаешь, что такое чувство? чувство, которое переполняют. А здесь, кстати, расклад подходит для всех, кто в разлуке, кто не в разлуке, кто даже живет уже в счастливом семейном союзе. А для абсолютно всех, кто сюда зашел, на этот расклад. Я могу вас поздравить что у вас сейчас в ваших отношениях с гармония. И дальше будут что? Чувства. Чувства какие? Любовные. Так. Основная карта. Смотрите, мужчина. Вы самый главный человек в жизни этой женщины. Самый главный, самый дорогой, самый любимый, самый желанный, самый сладкий. А, ради вас хочется наряжаться, ради вас хочется, не знаю, ну, у, каждого, у каждой девочки свое, но вот эти флюиды счастья, они сейчас у меня в руке. Я их ощущаю. Ощущаю, что а, между вами, знаете, такой аромат... А, ну пылкости, трепета, такого восторга друг от друга. Я даже удивлена. <с> Классно, классный расклад. Ой, смотрите, я не могу поверить, вы пара. Для небесного союза вы пара. То есть выпало так, что основные карты в раскладе, что же дальше? Дальше вы пара. Я вот сейчас вибрационно почувствовала, что Большую часть людей будут смотреть с проблемой конфликта, либо с проблемой того, что вы на расстоянии. Именно поэтому выпало, что вы пара. Под сердцем, вот если вы мужчина, по сердцем у вас женщина, если зашла женщина ко мне сейчас на огонек, то вы, вы для этого мужчины самая главная женщина. Вы пара, любовная пара, смотрите. Между вами глубокие чувства. Что будет дальше? Чувства. Давайте я посмотрю, так как этот расклад старинный очень называется Кельский крест. Я посмотрю позиции, основа всего все начиналось. Что, возможно, уйдет, что придет, и в итоге, да, вот как, что именно дальше, что будет. Основу ваших отношений. Вы переписывались. Вот вы много переписывались Очень много здесь будет пар Которые, да, виделись Но виделись редко И в основном у вас была переписка В социалках В интернете То есть у вас такое, знаете Предвкушение того, что ну, как же она мне нравится, как он мне нравится, и когда же мы уже, в общем, увидимся на наяву. Вот это прямо сейчас вибрационно я ощущаю. Так, что уходит? Уходит, представляете, уходят конфликты, уходит вот это вот какое-то непонимание. Возможно, вы когда-то начинали переписываться, и у вас какие-то были на уровне переписки даже... Ну, не то, что это даже не конфликты, но знаете, когда мужчина закрылся немного, женщина немного закрылась, потому что-то что, что не устраивало. А что не устраивало? Недостаточная открытость друг дружки. Вам хочется уже увидеться. Здесь проигрывается ситуация вынужденного, вынужденного такого невозможности увидеться. То есть. Вас-то друг к другу. Потому что эта карта, она еще означает желание страсти, да, выражение этого, да, вот любовного какого-то, я уже говорила, пылкости такой. Но пока что это на уровне только сообщений. Пока что так. Ну, почему так? Да потому что расстояние, потому что, возможно, вот наш период изолированности. Я не знаю, тут а, расклад общий, но в основном проигрывается так. В любом случае конфликт ваша, какая-то, возможно, двоякость ситуации, ситуации между вами, она подходит к завершению. Итак, что приходит ваш союз? Смотрите, карта очень большая, страстная, я бы даже сказала, период страсти, да, это страстная карта такого ну, адреналин, что ли. Адреналин. Вот второе – это вот туз жезлов, выражение чувств через физическую близость. Вот это вас в скором времени будет сильно соединять. То есть вы будете получать огромное удовлетворение от близости друг с дружкой, потому что вы очень подходите очень подходите, не только внешне, не только ваш характер друг другу подходит, не только, тут, кстати, проиграется, что люди, возможно, занимаются одним и тем же делом по жизни, вот судя по этой карте да, вот 11 плетки, возможно, вы находитесь на одной волне еще и потому, что близки вот ментально. И для вас вот этот сексуальный порыв, он вам даст еще больше раскрытия в вашем конкретном ну как сказать пространстве, где где вы, как человек, как личность, вы, вас это разовьет. Вы, наконец-то, почувствуете, что вы живете полной жизнью. Не просто как люди, а как, как вам сказать, вы избавитесь от блоков психологических, потому что вы сейчас зажаты, это чувствуется, да, вы зажаты. И вам не хватает вот этой стра... выплеснуть эту страсть. Я сейчас открою последующую карту. Да, совершенно верно. Вот карты гадают, то, что я сейчас сказала. Видите, карта коса. Вы хотите этого прямо сейчас. В дальнейшем у вас не будет ощущения, что между вами что-то стоит. Потому что вы уберете препятствие. Кстати, еще карта змея. И вот в с картой коса означает, что у кого были соперники, либо соперницы, они уже уходят. Уходят на второй план прямо сейчас, потому что вы, кто-то из вас, вот по этой карте, что уходит, да? убирает лишние какие-то привязки в своей жизни, которые были в прошлом, которые мешали вашим отношениям, мешали, допустим, вам увидеться. И такие варианты здесь есть. Давайте я на картах Таро посмотрю все-таки итог, да, больше раскрою карты Ленорман. Я, я понимаю прекрасно, что вас много, и каждый из вас хочет... Углубиться именно в свою ситуацию Вот сейчас возьму Три карты, специально три карты Чтобы назвать несколько вариантов да, Дальнейшего Дальнейшего вашего союза Но абсолютно точно могу сказать Что ваш союз уже существует Он уже есть Хотя сейчас он на стадии Пока только переписок Итак, что будет в дальнейшем Смотрите, четверка кубков Вам дан шанс Шанс э, привнести эти отношения, то есть Вселенная выдает вам этот шанс воплотить их в реальность. Еще раз мы пока удостоверились в том, что по четверочке кубков те, кто любят и знают Таро, это шанс увидеть друг друга и начать в реалии выстраивать эти чувства. Да? Еще беру карту. Император. Но меня смотрит мужчина. Вот он, император, он главный в этих отношениях, он в этих отношениях поч почувствует себя в качестве императора. Что это значит? Он почувствует, что он, э его, его эта ситуация окрылит. Он почувствует власть э над любыми проблемами в своей жизни, потому что он увидит, что его любят после близости он почувствует себя очень сильным, таким, знаете, способным свернуть горы, потому что это чувство ему даст ощущение безопасности, спокойствия в окружающем агрессивном мире, да, остальных людей. Вот что придет, мужчина, я к вам обращаюсь, вот что придет с этой четверочкой кубков. Вот это ощущение, это чувство, да, опять-таки придет, что вы император. Возможно, вы никогда не ощущали себя в этой позиции императора, да, вы ощущали себя просто обычным человеком с каким-то набором неудач, каким-то набором своих проблем. Это все уходит, конфликты уходят. Вы почувствуете себя хозяином своей жизни. Почему? Да потому что вам будут даны ощущения ощущение вашей незаменимости. Вы уникальны. Вот что такое император уникальный. Обладаете властью изменить свою жизнь в ту сторону, в которую вы хотите. Через что изменить? Через отношения с любимой женщиной. И еще одну карту возьму. Смотрите, пятерка мечей. Вы будете выигрывать, выигрывать. Споры С коллегами Это карта, знаете, такого Ну, не совсем честного поединка Вы будете оказывать давление на других людей Иногда даже, возможно, нечестным образом Но таков у нас император Понимаете, такова эта карта. В данном случае она не несет здесь негативный окрас. Почему? Да потому что я вам показываю позицию вашего будущего. Оно у вас будет с позиции победитель. Вы будете побеждать свои же, возможно, комплексы, в данном случае да, внутреннюю борьбу свою победите с собой же. Вы будете побеждать свою нерешительность, робость. Вы будете побеждать э, негативные какие-то привязки, алкоголь, не знаю у кого что, да их много. Вы будете побеждать желание э, погрузиться на дно где-то там, и пожалеть себя. Вы наконец-то поймете, что император это человек, который никогда не теряет свое лицо. Понимаете, да? И что у нас на обороте? Карта Луна. Это вообще магическая карта. Она полна настолько сильной такой вот энергетики того, что вас, вас эти отношения напитают. Они сделают из вас настоящего мужика. Такого, знаете, с яйцами. Но я понимаю, что... Вы и так себя таким всегда, в принципе, видели. Но одно дело видеть себя, а другое дело, когда вас другие таким увидят. Именно мужчины. Понимаете, что это значит? Вы наконец-то возьмете ответственность за то, что вы хозяин своей жизни. И к вам пришла не кому-то, а к вам пришла эта чудесная леди. И для чего она пришла к вам? Да потому что она вас любит. Вот что будет у вас в дальнейшем. Я не могу сказать, что в этом раскладе нету негатива в прошлом. Он есть, но он уходит. И если вы видите эту карту, вы прекрасно понимаете, что уходит. Вы сами себя били вот этой плетью по своим же недостаткам. Но не хотели бороться, не хотели взять верх над ними. Вот именно об этом эта пятерочка мечей. Наконец-то вы поняли, где, в каком моменте вы тупили. Вы поняли? И наконец-то движетесь к позиции «Я император своей жизни». Вот что будет в дальнейшем. Для девушки, если это смотрела девушка, этот расклад будет означать, что именно, что в ее жизнь приходит мужчина а со всеми признаками властвующего такого настоящего мужчины, который, конечно, с характером, не могу сказать, что он легок, этот характер, но по карте четверка кубков он даст вам новое что-то, новое вот в вашем таком застоявшемся болоте других отношений, которые были до него, да, то есть вы почувствуете, что он мужик, Давайте возьму еще одну карту. Десятка мечей. Вы почувствуете, что все остальные 10 мужиков у кого-то, да, до него, это были вообще, я даже не знаю, кто это был, ну, какие-то неудачники. Вы забьете на это, на ваше прошлое. Понимаете, забьете. Просто забьете. Вы не захотите возвращаться туда. Может быть, кто-то даже попрощается со своими бывшими отношениями, потому что идет император. Давайте посмотрим еще карту для, для женщины, я смотрю. Туз пентаклей Идет мужчина непростой император, а он знает, как сделать из вас, из ваших отношений процветающий союз. Этот мужчина ресурсный, он обладает не просто деньгами, не просто способностью вкладываться да, в отношения, не просто способностью выстраивать бизнес, свой, там, не знаю, уметь правильно соотносить расходы, доходы и так далее. Этот мужчина к вам относится как к большой ценности, чего у вас не было ранее, правда? Вот что вам по судьбе сейчас. Я рада была увидеть этот Туз Пентакли. Кстати, Туз Пентакли говорит о начале. Опять-таки, помните, я говорила, у вас до этого не было, собственно, любовных встреч. Вы переписывались. Переписывались в основном по интернету. И я могу сказать, что Туз Пентакли – это уж точно материальный уровень. То есть эти отношения заканчивают период... Ну, скажем, эта карта, она как бы дает понять, что начинается период воплощения этих отношений уже в реалиях. Еще хочу сказать по поводу императора. Не бойтесь этой карты девочкам именно сказать. Я знаю, что многие тарологи считают, что император – это ну, человек, который слишком эгоистичен, чтобы любить что этот человек только пользуется, что он эгоистичен, самодостаточен, ему никто не нужен и так далее и тому подобное. Да, это все присутствует, император не может не любить себя, но в этом, понимаете, ключик, ключик того, что именно этот император и доставляет максимальное удовольствие женщине. Ну, скажем так, в близости Почему, я объясню Потому что он обладает вот этой Мужской энергетикой Силы, как бы, но Если у него есть мозги, а у императора Не может не быть мозгов Да, иначе бы он не смог Управлять империей Его бы не уважали Другие люди его же пола Да, скажем так Я бы сказала, что Этот человек, если он Действительно кого-то полюбил то у него хватает э, вот этого ресурса э, нежности, теплоты, которым как бы обделяют его другие э, понимания этой карты. Да? Хватает этого, чтобы не распыляться на других женщин. Именно поэтому с другими женщинами он холоден и эгоистичен, потому что у него хватает... Ментала понять, что невозможно построить серьезную империю Серьезные отношения, если постоянно ходить налево Вот об этом карта император. понимаете? Не в том, что он такой весь сам из себя, нет А в том, что он обладает большими знаниями Как выстроить свое государство, да? свою империю с императрицей Именно с той женщиной, которую он посчитает нужным выбрать в этой жизни. А выбрать он ее уже выбрал. Вот они, центральные карты в моем раскладе. Понимаете, да, теперь о чем? Именно поэтому вас ожидает туз, пентаклей. Начало построения. Построение чего? Чувств. Также рыба в Ленорман. Это еще канал, поток денег. Вы ощутите, когда встретитесь, что у вас, у обоих дела пошли в гору. Почему? Да потому что вы наконец-то поняли, вы себя перестали жалеть, каждый из вас. Вы поняли, что ваша сила в вашем союзе, что вы вдвоем, понимаете, что вы вдвоем, как бы в геометрической прогрессии у вас развивается все. У вас нет уже ощущения одиночества, нет ощущения каких-то провалов в жизни. Вы забываете болезненные какие-то прошлые отношения, да, вот по вот этим картам, что уходит, я уже говорила, да. Вы забываете какие-то прошлые неудачи, вам дан новый шанс, новый шанс почувствовать что-то другое, новое. Идите к этому новому, не бойтесь. Идите к этому новому. Пришла пора, карта коса. Ну что сказать. Знаете, я никогда не знаю, какие карты будут. И я радуюсь каждый раз, когда я вижу начало чего-то прекрасного. Вот именно этот расклад я могу назвать каким-то более судьбоносным, чем все остальные. Но еще в прошлом видео тоже был прекраснейший расклад на отношения. Он там... Ну, посмотрите, как назывался, сейчас не могу вспомнить. Почему? Да потому что центральные две карты, которые я выбрала именно центральными, это мужчина и женщина. Это... Самое главное, что вам нужно знать прямо сейчас, что будет дальше. Что вы вот пара. И этим все сказано. Не существует ничего, что может вам помешать. Ну что ж, до новых встреч. Всех рада была увидеть, услышать. Жду ваших откликов, подписок, репостов и так далее. Ну что ж, пока. счастье. И прекрасного воссоединения вам. До свидания.